привет друзья на связи владимир сегодня у меня будет ролик о очень интересном проекте который я просто рекомендую который может помочь вам хорошенько заработать время сейчас тяжелое многие люди сидят дома и доходов нету работы стоят все это связано событиями в мире. Сегодня у нас 18 апреля 2020 года. Но о негативе я говорить не хочу сегодня. Я хочу предложить вам поучаствовать в проекте Богатей онлайн и превратить свои 100 рублей в миллион. Разработчики этого проекта, они уже с 2012 года занимаются э, такими э, проектами и зарекомендовали себя, э, потому что многие люди уже с помощью этих этого способа заработка заработали немалые деньги. Э, маркетинг здесь очень интересный и Сразу скажу честно, что это матричный проект. Он будет стартовать у нас 21 апреля. А сейчас на пристарте вы можете просто зарегистрироваться и попасть в первые ряды, так скажем, людей, которые будут получать переливы от меня. Точнее будут получать мои аккаунты к себе в пользование то есть посмотрите внимательно маркетинг этого проекта я пока что не буду затягивать это видео и рассказывать потому что старт будет 21 апреля и когда только не запустят матрицы я сниму отдельное видео как там все происходит с первого раза если вы посмотрите видео да, про маркетинг вот это оно может показаться непонятным пересмотрите еще раз это видео и вы поймете в чем суть этого заработка и насколько продумано здесь все и как можно быстро поднять бабла так скажем ссылочка на проект будет под видео сейчас я перейду в свой аккаунт потому что здесь я зарегистрировался уже и сегодня пополню счет и куплю три матрицы смотрите здесь пока что пустой аккаунт я еще никого не приглашал только начну этим заниматься мой куратор евгений ланин кстати кто знает этого человека он имеет огромную структуру человек зарабатывает большие деньги и за ним честный человек и за ним охотно идут другие люди я также как говорится наблюдая за этим человеком много чему училась у него так вот на данный момент здесь уже 5800 людей зарегистрировано. И в сутки заходит более полторы тысячи человек. Какие здесь три матрицы? Есть матрица стажер за 100 рублей, за 250 рублей и за 500 рублей. Я буду покупать все три. Плюс я буду заходить золотым треугольником. Чтобы здесь зайти с золотым треугольником, Почему я решил так сделать? Потому что золотым треугольником всегда вы заработаете в матрицах больше. Намного больше, чем имея один аккаунт. Да? Чтобы зайти сюда с золотым треугольником, здесь вам хватит приобрести на каждую матрицу по два клона. То есть сейчас я пополню счет и все покажу, как это происходит на деле. Чтобы пополнить ваш счет, заходите во вкладку Баланс. Для вас э, вам нужен кошелек Payer. Кто его не имеет, ссылочку оставлю тоже под видео. Там регистрация простая. Пополнение, выводы все работает отлично. Кошелек серьезный, скажу. Так, давайте заведу сумму. Я буду заводить 3000 рублей. И покажу все подробное, как здесь все сделать. Если вы не хотите пока что хотите понаблюдать за этим проектом, можете не пополнять счет, не покупать эти матрицы, да. Подождите старта 21 апреля и я запишу новое видео и тому подобное. Так, я нажимаю рубли. Так, с комиссии это будет 3028 рублей подтвердить так я зашел в аккаунт подтверждаю так нас перекинуло обратно на сайт зайдем посмотрим какой у нас баланс 3000 рублей баланс хорошо сейчас я буду покупать матрицы так активируем за 100 рублей Окей, okay. все хорошо списались деньги сейчас беру за 250 также куплю активирую за 500 сейчас я куплю по два клона на каждую матрицу то есть я куплю здесь два клона здесь два клона и здесь то есть я зайду золотыми треугольниками на каждую матрицу. Покупаю клона одного за 100 рублей и второго клона. Также проделаю с остальными матрицами. Это все происходит быстро. Сейчас пока что матрица не включена, но я заранее проделаю эти силы движения, так скажем. да. У нас на балансе 950. Еще раз куплю клона. Сейчас я проверю. Так, два клона, два, два. Все, я зашел на каждую матрицу с золотым треугольником. Сейчас я буду ждать просто старт и буду смотреть, как будут развиваться события. Но еще раз повторюсь, друзья, посмотрите внимательно маркетинг. Я не, за, не хочу затягивать пока что это видео, но я захожу в этот проект с надеждой, что я заработаю. И я точно знаю, что я заработаю. Просто я веду активную развитие заработка в интернете то есть я приглашаю людей за мной идут люди и кто приглашает да тот как говорится и больше зарабатывает просто решите для себя или вы занимаете активную позицию в заработке в интернете или же пассивную разница есть так, как, как говорится каждый хозяин своего кошелька своего ума своего э, своей энергетики так скажем да я вот занимаю активную позицию я стараюсь продвигать проекты перед этим я смотрю что за проект что он из себя представляет на моем youtube канале вы найдете другие виды заработка э, я там Рассматриваю и инвест-проекты, и, и матричные были проекты. Но вот скажу сразу, что матричные проекты, они живут очень долго. Еще раз повторюсь, эти разработчики, они уже с 2012 года, это 8 лет, это большой опыт, и благополучно ведут свои дела. Так вот, смотрите, вот я проделал эти действия, вот этот маркетинг включите посмотрите а сейчас можете просто зарегистрироваться понаблюдать 100 рублей я думаю у каждого найдется можете зайти на одну матрицу понаблюдать как она будет развиваться и тому подобное еще раз хочу сказать чтобы вы зашли в свой профиль и установите платежный пароль то есть, вот здесь изменения есть. Ага, здесь я уже он не показывается даже. Перед этим настройки профиля, вот здесь есть. Пишите. Если у вас будет не введен платежный пароль, у вас будет отдельное поле ввести платежный пароль. Вот такое здесь будет поле. Введите, придумайте платежный пароль, запишите его на бумажке где-нибудь в надежном месте потому что пополнить баланс вы не сможете без пароля то есть перед этим установите пароль потом можно только пополнить и также будет вывод при помощи платежного пароля риф ссылка вот она нажимаете копируете и приглашаете. Здесь будет сообщение. Видно внутреннее. Сайт сделан добротно. На высшем уровне. Мне очень нравится интерфейс. Видно, что люди не штампуют их. А относятся очень серьезно к своему делу. Здесь есть баннера. Баннера разных размеров. Очень привлекательный. Берем ссылочку и, как говорится, распространяем по соцсетям и тому подобное. Есть разные порталы, на которых можно давать рекламу и приглашать партнеров. У меня на YouTube канале, кстати, есть пару таких проектов, где вы можете заказывать рекламу. Вкладочка маркетинг. Вот здесь все подробно. почитаете, посмотрите и тому подобное. Команда. Пока что пусто. Но здесь будет не пусто, потому что я умею приглашать и вкладываю в это определенную сумму денег. Потому что у меня реклама почти вся платная. Я, кстати, раскидываю ссылки свои по своим соцсетям. Под этим видео вы найдете все мои контакты. Если будут какие-то вопросы, пишите комментарии под видео. Или пишите мне вконтакте, в телеграме. И я всегда стараюсь отвечать людям, потому что общение должно быть, особенно в заработке в интернете. Я тоже начинал с нуля, был полный чайник, но сейчас, например, я в интернете, это мой основной доход. И я этому рад. Кстати, вот вижу... Что есть такая у них акция? хочет бесплатную актив, активацию, получи 850 рублей за простой репост условий акции в нашей официальной группе ВК. Нажмете перейти и почитайте эти условия. Так что на этом я, друзья, буду заканчивать это видео. Оно и так уже затянулось по времени. Я все, все время думаю, что мне удастся записать видео за 5 минут. Но так получается, что я хочу объяснить более подробно людям и она затягивается на более долгие долгое время но не обессудьте так скажем если вам это видео было как как-то полезным но ну, пока что оно не полезным но я надеюсь что этот проект даст вам хорошие эмоции отличный заработок и стабильную финансовую независимость Потому что в этом проекте точно можно заработать огромные деньги. Просто надо чуть-чуть постараться. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Сидя на диване, ничего не делая, вам точно деньги с неба не упадут. Надо что-то делать. Надо... Знаете, если ты хочешь что-то больше в жизни иметь, ты должен чем-то... Ты больше... Ты больше должен делать потому что по-другому никак так устроена вселенная ладненько друзья спасибо вам большое за внимание я желаю вам всем крепкого здоровья хорошего отличного заработка большого и дышите позитивом все будет отлично я обязательно запишу новое видео по этому проекту когда только он стартанет и я покажу свои успехи и тому подобное